Ребята, всем привет. Сегодня я хотел вам рассказать историю моего взаимодействия с вот этим заведением. Называется оно Wave. Это ну, русское заведение. Так принято считать, так принято говорить в Америке. Здесь и украинцы, и белорусы, все кто, кто угодно. Ну, владеют им, кстати, украинцы. Ну, вот в том числе об этом мы сейчас с вами поговорим. Конец февраля, начало войны. Мы сюда с друзьями приходим отдыхать. Тогда мы только узнали об этом заведении. Была достаточно большая, по-моему, компания моих друзей. Я сегодня посмотрел видеоролики, фотографии, вспоминал, для того, чтобы самих хронологии сейчас об этом вам всем рассказать. Я пришел с друзьями, мы отлично провели время, пообщались, ели, кушали, выпивали. Ну, в общем... Проводили хорошо время. В общем-то, на этом и все. Разошлись. Через некоторое время я сюда снова возвращаюсь с моим другом Артемом. И на барной стойке прямо Артема поднимает охранник и уводят на улицу. После чего я выхожу на улицу, спрашиваю, что же произошло. Артем говорит, что его из этого заведения проводили. Проводили за то, что он а, поднимал какие-то политические темы. затем вечером, затем столом, когда мы были в большой компании друзей, а в этот вечер мы пришли уже вдвоем с Артемом, я немножко не понимаю почему мы должны вообще стесняться каких-то разговоров, мы в компании друзей в компании моих близких людей общаемся о том, о чем захотим но почему-то выгнали именно Артема меня не выгнали на тот момент ну и в общем-то я выхожу с Артемом и записываю вот это видеоролик в общем, ребят, сейчас пришли в заведение в одно, называется оно Wave, Wave. вот стоит охранник, видите сели за барную стойку, просто сидим охранник берет Заказали чай, я воду взял, реально, сейчас вам покажу, вернусь за столик. И Артема подходит охранник, он и говорит, парень, ты не должен здесь быть, выходи. Я думаю, сейчас Артем поговорит, может быть, он вернется. В итоге он не возвращается, я возвращаюсь за ним, охранник ко мне подходит, говорит, там твой друг, он на улице тебя ждет. Меня он не выгоняет. Я подхожу к Артему, что он сказал? Вы вчера из-за вас были проблемы, я говорю, пусть расскажет, какие проблемы. Вы очень много разговаривали на политические темы. Очень много разговаривали на политические темы, ребят. Нельзя на ну, практически с ним разговаривать в ночных заведениях. Ну, то есть, честно это или нет, справедливо это или нет. Как вы считаете? Мне кажется, нет. Помимо того, что выгнали моего друга, так еще я пошел сейчас на барной стойке. У моего друга лежала бутылка пива, которую он купил. Охранник запрещается, сказал, это сделать нельзя. Ну, в общем. Так вот, друзья, а с Артемом мы поговорили, записали видеоролик, а в тот момент сзади нас, вот именно на этом месте, находилась. Виктория. Потом я уже узнал, что эту девушку, эту женщину зовут Виктория. Оказывается, она является ну, владельцем, совладельцем, короче говоря, вот этого заведения. Сама она украинка, сама она, разумеется, как и мы, россияне, казахи, белорусы, все те мои друзья, которые были изначально в этом заведении со мной, также против, против войны. Ну и, в общем-то, она сказала, что произошло недоразумение, я сейчас все выясню. Она выяснила, сказала, да, действительно, охранник даже не знает русского языка, как же он мог понять, что вы разговариваете якобы на какие-то там запрещенные у них темы. Ну и э, извинилась передо мной, сказал, Евгений, такого больше не повторится, пожалуйста, проходите, веселитесь, отдыхайте. Мы для этого и существуем, чтобы вы, дорогие гости, получали удовольствие, находясь в нашем заведении. Мы с Артемом вернулись, провели хорошо вечер. И через некоторое время, на мой день рождения, 12 марта, я собираюсь с своими лучшими друзьями, самыми приятными людьми. Дархан из Казахстана, Алексей и Евгений из Беларуси. А, кто там еще был? У меня и Джамик был, он вообще из Таджикистана. Артем был из России, я из России. Все мы, разумеется, против войны. Почему я делаю акцент на этом? Ну, Потому что я полагаю, что, наверное, это каким-то образом может быть связано. Я не знаю, связано ли это. Они украинцы, мы россияне и, как я уже сказал, другие представители разных народов каким-то образом им не угодили. Я пытаюсь выяснить вместе с вами, каким образом, что мы сделали так. Я на свой день рождения собираю лучших своих друзей, которые сейчас находятся в Америке, живут здесь. И мы с ними вместе сначала съездили на карте, отдохнули, потом вместе дома джамик играл нам на гитаре, пел разные песни, и украинские, и любые другие. С днем рождения, поздравить наверно в подарок письмо. Мы все вместе веселились и я всех пригласил в это заведение, поскольку, ну, я считал, что это порядочное место и я могу провести свой день рождения здесь в компании близких самых моих людей и друзей. Да, было небольшое недоразумение на входе, там, в кого-то в шортах не пускали, но за взятку это удалось решить, действительно, ребята, так было, я не буду называть, ну, там, охранников немного, понятно, и так, кто это сделал, ну, короче говоря, он с моего друга попросил какие-то там 20 долларов, что ли, и пустил его в шортах, хотя в шортах у них нельзя, ну, ладно, ребята, это их личное дело, там, пускать в шортах, не пускать. Как хотят, так пускай организовывают а, какой-то дресс-код, фейс-контроль. Мы веселились, проводили прекрасно время, друзья мне там какой-то тортик подарили, все меня поздравляли, я радовался. По-моему, даже в этой майке веселый был. Спустя, может быть, там 2-3 часа, время было, может быть, около полуночи. Небольшой конфликт у меня возник с отдыхающим там человеком. Как в последующем выяснилось, это постоялец и друг дочки. Самой Виктории зовут ее, по-моему, Тони или Тома, не знаю. Ну, в общем, какой-то небольшой конфликт возник. Потасовка, мы все вышли на улицу. Мои друзья остались, потом они тоже вышли на улицу. Я поговорил с этим парнем. Короче, парень меня на толстоле удавил. И три раза, три. Что находится? И три раза. Вас... <ролосы> Смотрите. Это не надо успокойся, не надо успокойся, вот, она вся аудитория Вейва, ребята. Ребята, не надо с ними общаться. Не-не-не, просто Просто нормально, подожди, давай, нормально танцевать и толкать нервосом. Ребят, я звоню в полицию. Не-не, звоните, звоните, звоните, конечно. Да. Ну, кто-то кого-то толкнул. За такое бывает, ребят, в клубах вы все знаете. Этого парня уже не было, но было Виктория, был. Я не знаю, как ты его зовут, такой маленький у нее, то ли муж, то ли кем он является, Андрей или Тимофей, не знаю. В общем, и вот это Тони была, дочка. Ну и выходим мы на улицу, говорим, а что же произошло, давайте посмотрим видеокамеру. Виктория, вы же меня знаете, вы помните, я Евгений, я нормальный парень. В прошлый раз вы а, извинялись за то, что произошло предыдущей ночью, там, еще неделю назад. И Виктория говорит, что видеокамеры никакие мы просматривать не будем. Андрюша тоже отводит глаза. А ребята говорят, у нас не работает камера, извините. Нет проблем, не работает, не работает. Правильно, Виктория? Не работает. Если найдем Мы сегодня, сегодня не работаем. Зато это Тоня, по всей видимости, которая, наверное, обиделась, может быть, в прошлый раз за то, что... Ее мама извинялась перед нами, пустила нас. Короче говоря, говорит, что мы вас ни за что не пустим, в заведение вы больше не зайдете. Пускают заведение а все да. там, Виктория, все, все мы идем домой. -то. То есть, потому я... что вам морду побили. Конечно, потому что нам морду побили. А вы это радует рады этому, что вашем заведении я... нам морду побили? Я не виновата, что вам морду побили. А кто виноват? Так давайте... Вы виноваты, что вы начали конфликт. На а, мы начали. Давайте... Может быть, камеру посмотрим, давайте, да и как же не зайдем, если у меня день рождения, если мои друзья половина еще там, а какая-то часть уже здесь? Ну, в общем, нас не пустили в заведение, нас заставили оплатить, они позвонили в полицию. Я звоню в полицию. Не, не, звони, звони, звони, звони полицейские тут как тут, они рядышком здесь ночью вот ну, такие э, в пятницу субботу в воскресенье дежурит они тут же подъезжают ну и говорят нам о том что да действительно мы должны оплатить э, ничего страшного что нас не пускают внутрь это хозяева этого заведения как они решат так и будет ну короче говоря но вот такая ситуация произошла Тони эта дочка по всей видимости говорила нам о том что я знаю этого парня это нормальный парень постояли с нас а вот вы постоянно устраиваете здесь какие-то конфликты Раз, в третий раз, проблемы вот да. эта проблема, а третий раз, проблема третий третий раз. Вы Третий раз проблема. Ну, так, Какие конфликты? Сам... Мои друзья это самые, блин, неконфликтные друзья. Не, не конфликтные люди в, в мире на планете. Вы посмотрите на их лица. Самые спокойные люди. Просто самые спокойные и спокойные. Вы знаете, я не могу просто не записать это видео. Да, это произошло давно. Я это все хранил, компоновал, думал, каким образом поступить и как правильно распорядиться этими видеоматериалами. Но мне просто стыдно перед моими друзьями и Евгением, и Алексеем, и Дарханом, и Джамиком, и Артемом, и всеми, всеми, всеми другими ребятами, кто с нами был и кто меня знает. И вот такая ситуация произошла с нами. Нас просто взяли, и вышвырнули из этого заведения, заставили оплатить, когда мы еще там не допили, не доели. У нас полный стол накрытый было. Вечер закончен. Что такое, Вечер Потому что вы себя вели не, не очень закончили. Можно камеру посмотреть, чтобы поняли, что мы с вами. Рассчитайте Я с вами даже не кем Я хозяина тебя А Сколько хозяев вас? Что-то много вообще что Я не понимаю, вам нужно хозяин или вы хотите рассчитать за я, я вас вообще не вызываю. Я, я говорят, не ребята, вам говорю, ребята, вы посидели. Вы продолжаете? Мы, мы не на мы не насидели, мы не доели, вот, вот, вот Нас вывели отсюда, ударили в лицо, нас вывели отсюда все, не пускают сейчас назад. Ну и вот фактически, как с какими-то кукутятами, щенками, взяли и выгнали, и для них это нормально. Ну, вы меня знаете, вы знаете, что я это просто так не оставлю, и я жду извинений, публичных извинений, раз вы, Виктория, не считаете, что мы можем каким-то образом, ну, что-то вам противопоставить, то я вам гарантирую, что можем, и вы увидите это отражение этого противопоставления на своем бизнесе. Ребята, вы знаете, как я поступаю в данном случае, что я делаю, ну и сейчас. Так, не часто бывает, ребята, но вот мне сейчас нужна ваша помощь. Поэтому я, разумеется, вот оно, это заведение, называется оно Wave. Адрес его, контакты, Google. Инстаграм не буду, нет смысла, сами понимаете, потому что они комментарии могут удалять. Ну а Google, если вы там были, если вы планируете туда, но теперь уже, надеюсь, нет, ну или, может быть, ваши друзья были там, вы, пожалуйста, напишите отзыву, оценку, какую они заслуживают. Но ну, мне кажется, какой Google даже не придумал, ниже единицы, ниже единицы обслуживания. Ну а я по-прежнему жду от вот этого маленького Андрюши, от красивой женщины Виктории, от ее дочки, ну или от какого-то представителя uh, данного извинений. Только так мы можем этот вопрос урегулировать. Меня интересуют только ваши публичные извинения, точно так же, как и я. Не постеснялся, пришел к вам, взял видеокамеру, записал видео, ну или как, какое-то хотя бы объяснение, что же там такое произошло, а почему же вы видеозаписи не изъяли, почему вы не можете просто посмотреть. Сначала Виктория нам обещала это сделать, а потом, когда поняла, что конфликт возник не по моей инициативе, ну парень там толкнул меня просто на танцполе, она поняла, что это видео нельзя показывать, его нельзя всем показывать, и полицейским, и всем, и всем остальным. Также, ребята, еще раз повторюсь, для меня это очень важно, и я на будущее вас буду все равно этим компенсировать вам мозги, понимаете? Я вам все равно, вас, дорогие подписчики, не оставлю. Я буду вам писать в каждом моем видеоролике и напоминать о том, что произошло со мной и моими друзьями вот здесь, в Вэйве. Ну и обращение к моим друзьям, я, я с тех пор многих не видел. Алексей, Евгений, я знаю, что вы все мои ролики смотрите. Дархан тот же, он сейчас в Казахстане. Вот этот ролик так или иначе, рано или поздно, вышел бы все равно, и вот сейчас он выходит. Ребята, а между тем, я вот вышел просто на соседнюю улицу, и посмотрите, какое количество конкурентов у этого заведения. Ну, то есть, нет никакого дефицита в публичных ночных заведениях, да? Абсолютно никакого дефицита нет. И Почему при таких условиях нужно себя так вести, я не очень сильно понимаю. Но самое главное, ребят, что они даже не понимают, что вот такая вот оплошность может привести к каким-то последствиям. Каким последствиям? Но ну, вот мы вместе с вами сейчас и проверим. Я убежден, что нам удастся вразумить руководство этого заведения может быть, кто-то из вас также мне сможет дать совет. Я не знаю насчет американской законодательства, я не так хорошо знаю, поэтому я не знаю, где грань между тем, когда ты оклеветал человека и между тем, когда ты значит, ну, знаешь правду и просто ее озвучиваешь. Поэтому давайте будем предполагать. Предположительно, предположительно я где-то слышал, что здесь работают люди, которые не имеют разрешения на работу, которые не имеют права вообще работать официально. Поэтому они работают неофициально. Правда это или нет, я не знаю, но нам предстоит с вами это выяснить. Каким образом? Я не очень понимаю, как работает американская законодатель, но очень уверен в том, что среди вас есть такие люди, которые ну, имеет больше представления, не жилья, Поэтому дайте мне, пожалуйста, совет, куда обратиться: это АРС, вот эта налоговая служба, или же это полиция, что это за служба, куда мне нужно обратиться, для того чтобы пришла проверка, проверила, выяснила, действительно ли это так, или же это просто слухи ничем не обоснованные, не подкрепленные. Дальше здесь есть охранник, их по-моему два. Ну, не знаю, сейчас может быть 22, неважно. Вот один из них очень похож вот его фотография. Он в прошлый раз тут был, а он Артема выкидывал. Очень похож на того человека, на того человека, который предположительно положительно, ребят, ну вот, вот только так могу говорить, продает наркотики. Наркотики продает, понимаете, распространяет наркотики, продают, они у него при себе имеются. Ну, он очень просто похож на человека. может двойник, может близнец, может быть брата, может быть вообще он к нему отношений никакой не имеет. Ну вот очень похож на этого человека. Поэтому куда с этим вопросом обращаться? Вот все, что имею, ребят, вам выкладываю, вы мне, пожалуйста, подсказывайте. И третье. Они здесь продают кальяны, они здесь продают покушать, еду, танцпол, веселуха, дискотека до утра. Давайте с вами выясним, до какого часа они вообще имеют право легально работать вот здесь, в Голливуде. В Голливуд этот район называется. И имеют ли право они вообще кальяны продавать? Потому что, насколько я слышал, не везде их можно продавать. Есть какая-то такая, ну не то чтобы коллизия, но вот нормы, которые регулируют эту возможность. То ли это можно делать, когда у тебя есть меню, и ты продаешь что-то еще. То ли это можно делать только, только отдельную кальяну, а продавать уже еду нельзя. Не очень понятно. Короче говоря, мне нужна ваша помощь. Давайте с этими вопросами разберемся. Ну и самое главное, это, конечно, ссылка в описании, по которой вы переходите. оставлять свои пожелания, там можно добавлять фотографии. Просто берете, добавляете скриншот с моего видеоролика, например. Либо пишите просто свои пожелания и какие-то рекомендации. Ну а я жду, когда со мной свяжется Виктория, Андрюша еще кто угодно, представители этого заведения, принесет мне свои искренние извинения. Больше мне от вас ничего не нужно. Просто извинитесь, разъясните, покажите. И расскажите нам, моей аудитории, что же произошло в тот вечер. Почему же вы не захотели посмотреть видеокамеры? Почему же своих гостей, которые у вас были уже неоднократно, вы нас знаете, заставили на улице просто на пороге вот здесь оплатить и не впустили нас больше в свое заведение? Я уверен, что ситуация изменится. Я уверен, что оценка на гугле, которой я ну, просто... Тоже убежден в том, что она будет единичная либо там двоечка, у них там с половиной будет в ближайшее время, точно на них повлияет. Ну и давайте им в этом поможем. Вечер закончен. Посчитайте, Я этого Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а, а могу ли я а забронировать столик на вечер? А На вечер, да, конечно. Сколько у вас будет человек? А, нас где-то, наверное, 8 будет человек. 8-9. 8, да. Вы знаете, что минимум до 100 до 300 долларов. Если что, 30... это минимальная процент. Сколько вы должны потратить? А, 300 долларов мы просто должны потратить, да? Да, да. А, ну, то есть, а во сколько вы вообще работаете? До скольки? Мы работаем с 9 до 4. С 9 до 4, окей. Okay. Ага, хорошо. Ну, давайте тогда где-то на 11 можно столик? А меня зовут Аркадий. Аркадий на, один... на, вот, на да? да, да, все верно. А какая у вас там развлекательная программа, может быть? Может там веселье, пляски или что-то такое? Ух ты, костюмный. Вот, как... Классно. А где мне костюм можно взять? Может, вы дадите какой-нибудь? А, а, ну да, да. Я просто приехал недавно. Из Таджикистана. Таджикистан, попеш слышали, так говорят у нас. Да, да типа Таджикистан. Вперед, да. Хорошо. На 11, да, где-то полдвенадцатого, полдвенадцатого, вот где-то так. Да, ну все, я думаю, что если что, если что, а петь можно, я бы микрофон с собой взял бы. Или... А караоке воскресенье. А, воскресенье. Ну, мы еще воскресенье Прям Все, хорошо. А вас как зовут? Антонин. Антонина. Все, увидимся тогда, До вечера. Спасибо. Антонина, ребята, это была та самая Антонина, та девочка, помнишь? Потому я... что вам морду побили? Конечно, потому что нам морду побили, а вы это рады, рады этому. Я еще забыл важный момент, ребята, упустил. Я им ведь оставил коммент на гугле сразу, тогда, тогда еще, когда я... Собственно, это и произошло на следующий день. И я оставил, и Алексей, и ну, все мои друзья, все мои друзья оставили. Какие-то комментарии почему-то исчезли сейчас, видимо, они как-то на них жалуются, пытаются устранить. Какого черта, ребята? Я не могу прям просто. Я надеюсь, что вы э, ну, как бы, отзоветесь, да, и сделаете то же самое. Ну вот, бронируйте номер, бронируйте столик. Где бы вы ни находились, вы можете позвонить, забронировать столик. И Антонина, видите, вежливая девочка. Вам вам, вам, любезно согласиться забронировать столик. Но ну, 11, наверное, рановато. Самый движ там начинается, я думаю, после 12. Все-таки до, до полуночи там не так уж и, и весело. Но ничего страшного. Ну, вот такая вот процедура, такая вот история имеется. А таджикские песни я не уверен, что может таджикистан бапеш. Это действительно так. У меня друг мой, Джамик, он из Таджикистана. Короче говоря, Таджикистан это близкий, близкий для меня народ. Таджики. У меня много подписчиков таджиков. Я часто вижу, что там... привет из Таджикистана. Женя, привет. Привет всем, ребята. Таджикистан бапеш бапеш, А еще я вас хотел, ребята, попросить, ну, тем, кому лень, но как бы хочется активность проявить, конечно, переходите по ссылке в описании на, на Google этого аккаунта и оставляйте отзывы, там, бронируйте столько, что угодно, а кому, кто хочет немножко больше времени потратить, это, это очень сложно, вы просто возьмите это же заведение, называется оно Wave, вот, вот так оно пишется, Wave его введите в Гугле сами найдите его и уже там оставьте отзыв, потому что если мы будем переходить по Гуглу по моей ссылке активно, то Гугл это определит в последующем, когда они, разумеется, будут там пытаться это все оспорить, там каких-то специалистов, может быть, даже нанимать, Гугл поймет это, что все, весь поток пользователей они пришли по одной ссылке, поэтому если вам не сложно, ребят, просто вот название отеля, вот на вашем экране Wave Launch или что-то что-то вводите в google и уже потом на Гугле на их аккаунте оставляйте отзыв. Вот так будет правильно. Ну, а я продолжаю отдыхать и радовать вас видосиками. Скоро будет новый на следующей неделе. Ну, и так каждую неделю, как и, как и прежде. Всем спасибо, всем пока.